Василий пишет «Добрый вечер, почти успел, меня интересует очень важный вопрос, для меня, возможно, и для других, почему у меня бывает состояние в таком полете и воодушевлении?» Потом, Саша, наступает такой момент, апатия, нежелание что-то делать и двигаться. Отличный вопрос, Василий, классно, но я понимаю, что в этот момент нужно и двигаться, но это через силу, а может быть состояние, чтобы быть постоянно в полете? Спасибо. Василий, отличный, я даже лайкну ваш этот вопрос. Отличный вопрос. И ответ на самом деле очень простой, ответ заключается в том, что чем меньше в вашей жизни хаоса, чем меньше в вашей жизни каких-то вещей, которые вы, э, на вас влияют и выбивают вас из этого состояния полета, тем, соответственно, меньше этого полета. Э, ну, Например, да, вы планируете один день, а по факту получается совсем другой день. Или вбивается какой-то элемент, который выбивает всю вашу систему и структуру. И тем самым в вашей жизни появляется состояние, что ну, вот, полет пропал. Да? Полет был нормальный, тут полет пропал. Вы напишите мне: для вас, если это на самом деле важно, вот эту ну, как бы решить эту даже не систему, решить этот вопрос. Мы лично можем с вами пообщаться. Это минут примерно 30-40. Классно, если вы ну, решитесь уделить себе время и уделите себе финансовую возможность. Мы прям один раз этот вопрос решим, мы с вами его раскроем и вы поймете, над чем нужно работать. Но вообще там несколько моментов. Во-первых, это ваши отношения, то есть ваши отношения. Все вообще ситуации, все, что в вашей жизни происходит, оно нейтрально. Ну само по себе это нейтрально. Дождь идет, это нейтрально. Солнце светит, это нейтрально. А вы даете этому окраску. И тут надо посмотреть, а какие у вас есть убеждения, какие у вас есть матрицы, через которые вы воспринимаете. Может быть, у вас есть какие-то заикаренные вещи из прошлого, да, эмоциональные. Ну, допустим, часто бывает, прошлая жена или прошлый муж может там позвонить и сразу там какая-то вспыхивает буря эмоций, чувств, которыми вы не можете управлять. А все дело в том, что у вас просто есть заикаренное информационное, вот это, да, эмоциональное состояние, при вызове там. вы видите человека, у вас это состояние возникает. Вот можно над этим посмотреть. Дальше я рассказал про систему, то есть чем лучше вы уделяете и больше уделяете время планированию будущему и пониманию, как и что это будет делать. Чем вы лучше специалист в своей области, чем вы дольше двигаетесь в этом направлении, тем меньше у вас сюрпризов, которые могут вас выбить. Но тут несколько моментов, я вот там парочку вам озвучил, и когда вы с ними сможете разобраться, то вам уже будет легче, да? у вас уже будет вдохновленное состояние всегда там много моментов, и люди могут смешиваться, и энергия может заканчиваться. Надо посмотреть, что именно у вас, в чем там, может быть проблема, да, и конкретно вам дать. То есть мы все разные, и у нас разные могут быть опыты, и разные могут быть решения. Поэтому вот тут нельзя сказать в общем обо всем. Ну вот коротко ответил.